Para que ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Para ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Друзья, я сегодня нахожусь в очень необычном месте. Я нахожусь на ночном рынке в городе Валийс. Этот рынок организовывается раз в год на праздник трех королей или, как говорят еще, на праздник трех магов. Дело все в том, что в Испании есть такой обычай. 6 января на праздник трех королей дарить детям подарки. И этот рынок специально организован именно с детской тематикой. На этом рынке продаются детские сладости, детские игрушки, все, все что можно подарить детям. Да? Ну вот и родители стараются. Вот, постараюсь я вам показать нынешнюю моду, что покупают детям, ну и передать это праздничное настроение вам. Так что оставайтесь со мной, думаю, будет очень авторизм. Я вот снимаю, ну конечно, очень сильно шумят генераторы, потому что столько иллюминации. Это торговцы привозят свои... Генераторы, которые работают или на солярке, или на бензине, неважно, они создают такой небольшой шум. decir para A ver. ¡Wow! que beba mucho vodka para quitar el frío <risa> Vale. <¿Alto más? risa> ya, ya está, está. Ya está. Bueno, muchas gracias. <risa> <risa> ¿Completo? Así ya completo el vídeo, ¿no? ¿A ti? Igualmente pantalón todos que estén ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí. pero todos los colores. El blanco. Ну вот, пожалуй, я и осветил этот небольшой рынок, показал вам весь колорит, что происходит перед праздником Трех Королей. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, что кому-то это в принципе для путешествия пригодится информация то есть если вы будете у нас в валенсии в испании то приезжайте пожалуйста на этот рынок рынок называется mercado Cabania. то есть в предрождественские в предрождественское время он всегда открыт хочу со своей стороны Поздравить всех с наступившим 2020 годом. Ну и пожелать всех благ вам, друзья. Так что я в этом году, если все нормально будет, то есть без изменений, буду, как всегда, делать небольшие для вас ролики, посвященные Испании и Валенте. Так что до встречи. Всех благ вам, друзья.